Студенты Инженерного института Казанского федерального университета оказывают поддержку университетской клинике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в следующем сюжете. Реанимационные палаты ковид-госпиталя университетской клиники редко пустуют. Интенсивная эксплуатация медицинского оборудования быстро изнашивает технику. Одной из деталей, подвергающейся серьезным нагрузкам, стал штуцер – патрубок для соединения трубки и монитора наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента. Разработка имеет коммерческий потенциал. Новые штуцеры прочнее существующих аналогов и позволяют заменять лишь часть вышедшего из строя оборудования. По словам Рамили Кашапова, себестоимость такой детали небольшая, а разработали ее здесь, в лаборатории инженерного института. За помощью обратились студенческий научный кружок. Магистранты Ильфат Тимирбаев и Ильнас Шамиев предложили изготавливать деталь из нейлона с помощью 3D-печати. Так она получается цельной и устойчивой к нагрузкам. Пациенты у нас не, не сидят на месте. То есть и при резких движениях они могут сломать вот этот штуцер. Вот. То есть получается, как он ходит? Он должен быть зафиксирован э, неподвижно, но из-за резких движений э, происходят такие вот э, переломы, грубо говоря, надломы. И один из этих шту э, ножек штуцера они, ну, может ломаться. Как мы видим, оно легко вошло, э, плотно село, не шатается и э, из своего гнезда не уваливается. И просто так, допустим, его не вытащить. Таких мониторов в России очень много. Этот, этот монитор производится в России. Мы хотим быть на эту компанию производитель, предложить уже наши услуги, чтобы мы, допустим, были, наши детали были уже сертифицированы, и уже по всей России мы бы уже как бы применяли, рассылали эти детальки. Вообще планируем, что наши студенты, которые участвуют в кружком движении, которые делают свои разработки, они будут со временем создавать стартапы свои. И уже уходить, допустим, в тот же самый технопарк, который создан при КФУ. В дальнейшем члены кружка аддитивной технологии создания биоразлагаемых имплантов планируют создать автоматизированные устройства электроспиннинга и одноразовые эндоскопические устройства. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.